наш новый модуль э, вебинаров э, проекта «Школа успешных женщин». Этот модуль называется просто «О финансах для новичков». Э, это авторская программа. И я хочу вам с большим удовольствием представить нашего тренера. Я хочу сказать, что всем безумно повезло, что вы принимаете участие в наших вебинарах с таким тренером, и мы не первый год уже сотрудничаем, Татьяна Романенко, сертифицированный, слово такое, тренер по финансовой грамотности. Я надеюсь, что кроме удовольствия от того, что вы пообщаетесь с нашим тренером, вы получите массу очень полезной, необходимой для жизненно необходимой информации. Итак, наш первый вебинар. Танюша, пожалуйста. Добрый вечер. Звук есть, меня слышно, да? Хорошо, участникам. Ага, вижу, Валерия кивает, звук есть. Прекрасно. Привет. Я Татьяна, я работаю обычно со взрослыми людьми. Взрослых я учу хорошо считать свои деньги. Кроме этого, моя главная миссия, я людей влюбляю в деньги и э, мне очень хочется, чтобы любой, абсолютно любой мог подружиться со своими деньгами и получать от этого и выгоду, и удовольствие, и избегать ненужных, ненужных нервов в отношении того, когда денег не хватает. За время трех занятий у нас в курсе будет три вебинара. Между вебинарами будут промежутки и будет домашнее задание. Мы его потом будем обсуждать на вебинарах. За вот эти три задания я постараюсь дать информацию базовую информацию о том, что такое деньги, что такое бюджет, как справляться, как считать свои доходы-расходы, как ставить финансовые цели». И также мы еще поговорим немножко о финансовых услугах, потому что сейчас для подростков вполне доступны банковские карточки, можно пользоваться уже этими услугами. И э, расскажу вам о мерах безопасности, как пользоваться банковской картой так, чтобы мошенники туда не добрались, потому что э, мошенники пользуются тем, что люди не очень хорошо знают, как работает инструмент, и успешно их обманывают, и точно так же мне бы не хотелось, чтобы вас кто-то обманывал, чтобы вы сразу же знали, как этим пользоваться, и это очень хороший инструмент. Вот в двух словах о курсе. Сегодня мы начнем с финансового фундамента, мы будем говорить о бюджете, ну сначала о деньгах и потом о бюджете. Сейчас я выведу презентацию на экран до того, как я вывела. Эла, у нас же запись будет. Уже идет. Уже запись идет. Отлично. Наши участники, те, которые э, сейчас не дошли, и даже те, которые сейчас присутствуют, смогут потом посмотреть видеозаписи. Э, те, кто присутствует, большое преимущество, мы можем общаться в чате, и мы будем с вами общаться в чате. Я буду немножко рассказывать и буду задавать вопросы, и тогда можно будет либо это сделать голосом, э, по очереди можно включить микрофон для того, чтобы у нас не было помех и не э, звук, и можно будет написать ответы в чат, и таким образом мы сможем общаться. Сейчас я выведу презентацию. Ага. Все. Презентация на экране есть, пойдем с вами по слайдам. С чего мы начинаем с вами? Это с понимания, что такое деньги. И в чате сейчас можете написать, как вы себе представляете деньги, что для вас деньги. В моем понимании, деньги – это универсальный способ для обмена товарами и услугами. Это такая сухая формулировка. В обычной жизни, как вы себе представляете деньги, что это такое для вас? Так, вижу, сейчас разверну. Сейчас я его немножко смещу, чтобы он не закрывал нам. А, да, это то, что мы платим кому-то. Хорошо, вещь, за которую можно что-то купить. Если вы вспомните, наверное, на истории учили, на уроках истории, раньше люди просто обменивались товарами. У кого-то была корова, у кого-то э, была одежда, кто-то хорошо мог ее шить, и тем людям, которым нужна была одежда, они могли обменяться на какие-то продукты питания для того, чтобы э, произошел обмен. И э, в какой-то момент э, деньги появились как эквивалент обмена, когда было понятно, что за одну корову можно получить э, там, 100 горшков или э, 200 курей, например. И вот этот эквивалент со временем становился универсальным средством обмена. В деньгах есть какая-то часть, эквивалент нашего труда. Потому что для того, чтобы заработать какую-то сумму денег, нужно приложить определенную сумму усилий. И люди разным способом могут зарабатывать деньги. Есть абсолютно разные профессии – Люди, Кто-то занимается своим бизнесом, получает деньги от бизнеса. Кто-то работает, например, в государственном учреждении, получает зарплату. Кто-то, может быть, на заводе работает, получает зарплату. И таким образом люди обменивают свои знания, навыки, время мы же какое-то время работаем, на эквивалент, на деньги для того, чтобы потом получить для себя какие-то товары, услуги, то, что человеку нужно, вот э, то, как вы пишете, что э, товар, который мы потом меняем на другой товар. В банковской системе деньги как раз и являются товаром, и банкиры покупают и продают деньги как товар, и когда банкиры покупают деньги у людей или у предприятий, это называется депозит и банк платит проценты по депозиту. Если же людям нужно в банке купить денег, людям не хватает, то это называется как? Кто знает? Кредит, да? То Это называется кредит, например, на банковской карточке может быть кредитный лимит. Вам своих денег не хватает, и вы тратите деньги банка, но банк за это что возьмет с вас? Проценты, плату за то, что вы купили в банке деньги. Вот на последнем занятии мы будем об этом подробнее говорить с вами. Какие у нас бывают? Так, подтянем немножко. Деньги бывают у нас наличные, это купюры и монеты. Деньги бывают безналичные, это та сумма денег, которая хранится у вас на банковском счету. Вместо расчетного счета у вас, ну, условно, расчетный счет, это э, сейф в банке в котором могут быть ваши деньги. И банковская пластиковая карточка, такая как на картинке, это как условный ключик, благодаря которому вы можете добраться до своего счета в банке. Вам с собой наличные деньги в кошельке не обязательно носить, можно не опасаться, что воры заберутся в карман или в кошелек, потому что даже если у вас украли банковскую карточку, можно перезвонить по телефону, на горячую линию банка и попросить, чтобы заблокировали карточку, и тогда мошенники не смогут добраться до ваших денег. Танюш, я прошу прощения, у меня показывает только первый слайд, это у всех так показывает, или только у меня? Так, ребята, ну-ка, у меня уже следующий слайд с банковскими карточками. Нет. А что так, У сейчас... Пос... Первый получился. Да, может быть, вам надо прокрутить чуточку. Сейчас посмотрим, что ему не так. Все, уже следующий слайд. Uh -huh. Ага, уже следующий слайд. Может быть, что-то подглючила. Элла, спасибо, что я-то вижу у себя уже тот слайд, который, с которым я работаю. Вот, хорошо. Если что-то идет не так, сразу же маякуйте и пишите. Ребята, еще сразу же хочу с вами договориться вот о чем. Если вдруг во время обучения какое-то непонятное слово или что-то рассказываю не совсем понятно, не стесняйтесь, пишите в чате э, «Стоп!» Объясните, что это обозначает. Потому что опыт работы в банковской сфере, некоторая терминология для меня сама собой разумеющаяся, и я могу иногда э, просто это говорить как само собой разумеется. Не стесняйтесь спрашивать, что вам непонятно. Кроме того, э, э, пока вы в онлайн-режиме на вебинаре, у вас есть хороший способ тут же в чате задавать свои вопросы. Любые вопросы, которые касаются денег, вот любые вопросы, которые касаются денег, тоже не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Чем больше вы будете спрашивать, может быть, какая-то ситуация, может быть, хочется разобраться, ну, любой вопрос, который касается, задавайте, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Если будут в промежутке между вебинарами вопросы, тоже можете писать, указывая свою, свою электронную почту, и тогда мы, может быть, даже если вот будут вопросы, на которые я буду письменно отвечать, можем сделать рассылку, и вы сможете почитать, и, может быть, что-то интересное найдете, потому что на тренингах, когда работаешь, участники зачастую задают классные вопросы, на которые, отвечая, польза достается абсолютно всем участникам. Возвращаемся назад, теперь уже у вас правильный слайд на экране. Деньги наличные, безналичные и криптовалюты. Криптовалюты появились не так давно, буквально чуть-чуть больше 10 лет. И наверняка вы слышали про биткоины, да? биткоины, эфириум, наверняка слышали. Пока еще многим не очень понятно, что это такое. Криптовалюты основаны на системе блокчейн, которая обозначает, что какое-то количество участников, которые находятся в одном месте, могут одновременно увидеть все те операции, которые происходят с, например, криптовалютой. Там суть заключается в том, что есть 16-значный Число, и это число генерируется определенным образом, вот я сейчас сильно глубоко вникаю в это все, но за криптовалютами пока они спорная валюта, не каждая страна признала еще пока криптовалюты как деньги, и не везде есть законодательство, которое это регулирует. Но это вопрос будущего, а поскольку вы как раз в прекрасном юном возрасте и будущее именно за вами, то хотя бы знать о том, что такое существует, это есть, как этим пользоваться, для вас это тоже будет важно и вот к концу третьего занятия мы тоже немножко поговорим и о криптовалютах. На что же люди тратят деньги? В в вашем возрасте вы чаще всего сталкиваетесь именно с тратами денег, еще не сколько с зарабатыванием. Хотя я уверена, что наверняка уже кто-то из вас точно зарабатывал свои первые деньги. Да, поставьте плюсики, кто уже зарабатывал свои деньги. Сейчас у ребят есть вообще прекрасная возможность. Отлично, и Валерия, и Елена. Молодцы, хорошо. Да, Ливия тоже. Прекрасно. Пусть ваши первые заработанные деньги, может быть, еще не настолько стабильно, что вы их регулярно получаете, хотя сейчас такие возможности есть, но чаще всего мы все-таки сталкиваемся, что мы их тратим. И нужно понимать, на что люди тратят деньги. Если взять две крупные категории, на что люди тратят деньги, то люди тратят деньги на необходимые вещи, на удовлетворение потребности какой-то, вот важной. Потребность – это то, что э, нам нужно. Э, нам нужна чистая вода, нам нужны базовые продукты питания, потому что ну, мы не можем не кушать. Да? Нужно кушать фрукты, чтобы витамины поступали в организм, нужно кушать... Э, там какие-то белки, мясо, яйца, для того, чтобы организм э, белки мог восстанавливать, либо вегетарианцы кушают э, бобы э, э, с растительным белком. Нам это просто необходимо. Э, нам нужна одежда и обувь нужна, правда? Сейчас э, уже наступает осень, у нас э, достаточно прохладно, и уже хочется и ботиночки обуть потеплее, и это необходимость, потому что это нужно. К необходимости также относятся э, жилище, в котором можно жить, э, дом. И вот потребность – это именно то, что нужно человеку для безопасности, для здоровья, э, для э, каких-то важных вещей, которые нужны в жизни. Вижу вопрос, отвечу на вопрос потом в конце – отвечу на вопрос, увидела. На что мы еще тратим деньги? Достаточно часто мы тратим деньги на наше желание. Наше желание это те покупки, которые нам хочется купить. Мы идем в кино для того, чтобы удовлетворить потребность в своем культурном досуге. Да? Хочется провести время в компании с друзьями, пообщаться. И эта потребность, приходя в кино, мы покупаем что Большое ведро с попкорном, потому что пахнет и потому что нам хочется. Ну, кто-то говорит о том, что попкорн – это обязательная часть похода в кино. Без попкорна кино – не такое кино. Кто-то другой говорит, ну и хорошо, бутылочку воды с собой, пока я буду там два часа сидеть в кино, я могу купить в ближайшем супермаркете, и это будет в разы дешевле, чем та же вода или кока-кола, которая продается прямо в кинотеатре. Правда? Обращали когда-нибудь внимание, насколько отличается цена между напитки в обычном и напитки, например, в парке, там, где гуляет много людей. Одна и та же марка воды будет стоить абсолютно по-разному. К желаемым покупкам относятся все те траты, которые мы... Вот нам что-то очень-очень хочется. Нам хочется новую модель телефона. Наш телефон еще работает, можно звонить, даже экран целый не треснутый, можно переписываться и присылать сообщения. Но появляются новые модели, и нам очень хочется, хотя острой необходимости или потребности в этом еще нет. И умение отличать потребность от, Желание — это очень важно. Будем с вами рассматривать бюджет и э, объясню, почему очень важно это отличать. Кроме того, люди тратят еще э, свои деньги на финансовую цель. Финансовая цель — это какая-то запланированная покупка, когда мы решили, что э, нам нужно, необходимо что-то купить. Э, к примеру, я могу себе хотеть купить новые наушники беспроводные и я понимаю, я иду, смотрю, какие модели наушников есть, где сколько они стоят, сколько они стоят, например, если заказывать их в интернете, сколько такие же наушники стоят в магазине. Мы выбираем, какая именно модель, какой производитель. Смотрим стоимость и понимаем, что за один или за два или за несколько месяцев мы сможем отложить деньги для того, чтобы купить себе эти наушники. И вот это финансовая цель. Взрослые люди так же подходят, например, кто-то хочет купить машину, кто-то хочет купить квартиру или дом, смотрят, сколько это стоит, какие-то параметры дополнительные изучают, и потом или откладывают деньги, или могут привлекать кредит, если это какая-то крупная дорогостоящая покупка. Но в любом случае финансовая цель — это то, что нам нужно то, что нам хочется, и мы планово откладываем какие-то деньги или дополнительно зарабатываем для того, чтобы позволить себе купить то, что нам необходимо. Личные финансы. Разберемся, что это такое. Так, ну, это вот максимум, что я смогла э, чат сдвинуть. Личные финансы – это те деньги, которые мы получаем в виде зарплаты э, либо из других источников дохода. Это могут быть, к примеру, проценты по депозиту, если мы банку продали свои деньги свободные. И э, наши личные финансы – это деньги, которые мы получили, заработали и которые мы тратим. Или же мы их сберегаем, или же мы их инвестируем для того, чтобы достигать наши личные цели, то, что нам хочется. Учет средств – это та точка отсчета, которая позволяет нам контролировать наши деньги, и мы начинаем реализовать свой финансовый план. Финансовый план – это то, что мы контролируем наши деньги, наши цели, к чему мы стремимся – и это означает то, что у нас финансовая стабильность. Не мы э, бежим за деньгами, которые нам командуют, что нам сделать, а наоборот, мы контролируем наши деньги, и мы понимаем, когда, сколько нам нужно, за что оплатить. Наши деньги у нас под контролем. Мы являемся директором наших денег, а не наоборот. А, текущая задача э, и... Э, Каждый раз, это очень часто происходит, нам нужно дать честный ответ. Вопрос простой, в то же время вопрос сложный. Куда уходят наши деньги? Когда я работаю со взрослыми, которые не ведут учет своих финансов, очень часто именно на этом вопросе мы спотыкаемся. Почему? Потому что взрослые понимают, что они зарабатывают. Честное слово, некоторые взрослые даже не знают, сколько они зарабатывают. Это иногда очень удивительно звучит, но бывает такая система оплаты, когда ты ходишь на работу и тебе деньги выплачивают один раз в неделю, например. Или же один раз, ну вот на смену вышел, один день отработал и тебе выплатили деньги. И это не сильно большая сумма. И люди, получив деньги в руки, идут и по пути что-то покушать покупают, может быть, лекарства какие-то в аптеке, может быть, там оставляют на отдых на кино или на поход в кафе какую-то сумму денег. И так происходит день за днем, и за целый месяц, поскольку они не считают свои деньги, они даже не знают, сколько они зарабатывают, ну, примерно приблизительно. И уж тем более, если они не считают свои траты, сколько они тратят, они точно так же не знают, сколько они тратят. И тогда складывается ощущение, что э, я зарабатываю мало, нам все время не хватает, э, приходится в конце месяца занимать, потому что до конца месяца денег не хватило. Люди из-за этого расстраиваются, и э, возникает вопрос э, как раз, куда же уходят наши деньги, куда они деваются. Разобраться с этим можно с помощью учета бюджета. Что такое бюджет? Бюджет от Само слово «бюджет» произошло от старофранцузского слова, которое обозначало кожаную сумочку, кошелечек, который подвешивали на пояс, и в этом кожаном кошелечке были сложены монеты. Так это и осталось. И сейчас понимание личного бюджета мы с вами рассмотрим на примере бочки, потому что бюджет он наполняется, чем-то какими-то доходами и опустошается какими-то тратами. И для того, чтобы учитывать свои доходы и расходы, нужно понимать, как работает бюджет. В бюджете вверху вы сейчас видите три варианта, как могут поступать деньги к нам в бюджет. Постоянные доходы это те доходы, которые мы с вами получаем регулярно. Постоянным доходом, как думаете, что может относиться? Напишите мне в чате, как думаете, что такое постоянные доходы, что это. Зарплата, точно. Зарплата, которую получают ежемесячно. Да? Зарплата еще. У студентов постоянный доход, те, которые хорошо занимаются. Ага, карманные деньги от родителей. Анна, если вы... Стипендия, правильно. Если вам родители каждую неделю, к примеру, выдают какую-то определенную сумму, на которую вы можете рассчитывать, покупая обеды в школе или там, оплачивая проезд, или там, поход в кино, или на какие-то кружки нужно оплатить, если вы это делаете, то тогда для вас это будут постоянные доходы. Если же Угу. По пятницам выдают, отлично, значит, у вас эта категория постоянные доходы. А, вот все, что вы точно знаете, когда и сколько вы получили, это постоянные доходы. Временные доходы от постоянных отличаются тем, что вы полагаете, что вы их можете получить, но не знаете, когда или сколько получите. Как думаете, сюда ко временным у вас что относится? Премия для работ... Вот, подарки, точно, сто процентов Ну, к примеру, новогодние подарки, наверное, это можно отнести к постоянным доходам, потому что каждый год наступают новогодние праздники и какие-то подарки будут. А вот... Когда вы, к примеру, приходите в гости к старшим родственникам, бабушкам, дедушкам, и они так иногда, они каждый раз, но иногда вам какую-то денежку дают и говорят, пойди купи себе мороженое какое-то вкусное. Бывает такое? Бывает. И э, когда вы не знаете, когда и сколько э, получите денег, то это ваши временные доходы. Сезонные доходы – это те доходы, которые вот здесь в сезонных доходах. И, к примеру, если вы летом на летних каникулах подрабатываете, то эта подработка дополнительно у вас тоже будет сезонный доход, потому что во время учебного года не факт, что вы сможете такую же подработку взять. И, ну, к примеру, можно раздавать листовки, и во время учебы у вас на это просто времени не хватает. А на летних каникулах или на осенних каникулах, когда наступают каникулы, можно попробовать взять такую дополнительную подработку. Для чего мы изучаем суммы денег, которые к нам поступают, наши доходы? Почему мы их группируем по времени поступления? Когда и сколько мы получим деньги? Это нужно делать для того, чтобы понимать, как потом распланировать наши траты. Да? Потому что Расходы, траты, они есть всегда. В какой-то момент вы можете и не получить доход, но э, покушать купить нужно, проехать на транспорте тоже нужно. Можно, конечно, ногами, на велосипеде, на самокате. Это уже оптимизация расходов, когда мы где-то уменьшаем наши траты. Но э, интернет уж точно надо оплатить. Без интернета никак нельзя. Правда, жизнь становится совсем скучной, когда интернет не подключен. Разберем с вами траты, на что мы тратим деньги. Видите, с левой стороны квадратик постоянные ежемесячные расходы. К постоянным ежемесячным расходам у нас относятся продукты питания, потому что они у нас есть всегда, проезд, коммунальные услуги, оплата за школу, засадик, если вы в платном учебном заведении учите, оплата за проезд, может быть оплата за какие-то тренировки, если вы каждый месяц ходите на тренировки и нужно каждый месяц какую-то сумму заплатить. Вот это наши постоянные ежемесячные расходы. Есть часть категории расходов, которые повторяются из месяца к месяцу. Налоги. Сейчас дойдем до налогов. Конечно же, налоги это расходы, потому что вы их оплачиваете, но сейчас к налогам еще коснемся налогов. На что еще мы тратим деньги? У нас есть семейные события, подарки дарим? дарим. Сезонные расходы. Сезонные расходы – это когда нужно по сезону купить одежду, обувь, например. Сюда можно отнести также поездки на отдых по сезону. К другим расходам относятся... Там их на самом деле может быть очень много. Это может быть и оплата за обучение. Это может быть покупка каких-то крупных вещей, там, крупной бытовой техники, например. Покупка недвижимости, покупка автомобиля может быть. Ну, это уже во взрослом возрасте такие траты будете делать. К другим расходам у вас может относиться констовары, покупка каких-то вещей, которые вам необходимы, на которые вы тратите деньги. И бывают еще непредвиденные расходы. Непредвиденные расходы – это какой-то форс-мажор, когда внезапно что-то произошло, похолодало, уже приходится девушкам носить колготки капроновые, и кто хотя бы один раз в самом неподходящем месте порвал колготки или сломал каблук, то точно знают, что такое непредвиденные расходы. Это то, что произошло внезапно, и нужно срочно что за что-то заплатить, для того, чтобы ликвидировать последствия. Это может быть внезапно порванная одежда, зацепились карманом куртки неудачно за ручку двери, и карман уже не принадлежит вашей куртке. Это может быть какие-то травмы, когда нужно срочно какое-то лечение или медикаменты для того, чтобы поправить свое состояние здоровья. Дать деньги в долг. Тоже может быть категория расхода, но э, вот здесь я указала вам возврат долга. Э, почему? Потому что если мы берем у кого-то деньги в долг, это наши обязательства, и свои обязательства нужно выполнять. Если вы берете э, деньги с кредитного лимита на карточке, это формальный долг называется, потому что с банком есть договор, и банк может прописать точную дату возврата, и за нарушение срока возврата банк может штрафные санкции применить. И мало того, что вы платите проценты, а плюс еще штрафные санкции, это очень дорого. И как раз неопытные пользователи, которые только начинают пользоваться кредитным лимитом, не очень хорошо понимают эти нюансы, невнимательно читают договора, они как раз и попадают в такую ловушку, когда им приходится переплачивать больше. И получается, что люди, которые не очень хорошо умеют управлять своими деньгами, не очень финансово грамотные, они как раз дают возможность зарабатывать банку на чем? На своей неграмотности. И вот наша задача нашего курса как раз и состоит в том, чтобы дать вам базовые знания о финансах, о личных финансах, о финансовых услугах, для того, чтобы вы принимали свои правильные финансовые решения, которые не будут для вас слишком дорого стоить. Два слова о налогах. В этой бочке при той системе налогообложения, которая есть в Украине и в России, налоги напрямую вы их не увидите почему когда мы получаем зарплату когда мы получаем доход работодатели уплачивают налог который платят работодатели или удерживают налог который платят физлица это подоходный налог в украине это еще военный сбор то на руки в руки мы получаем уже очищенную сумму без налога и этот налог мы ну, не видим. Мы Иногда даже вот я у взрослых людей спрашиваю, и э, они не могут назвать точную сумму, сколько они платят. И это не очень хорошо. Почему? Потому что э, понимание, сколько я плачу налогов, дает мне возможность э, контролировать потом, как э, чиновники распределяют мои налоги. Налоги – это мой вклад в государство. Я, как гражданин государства, я делаю свой вклад для того, чтобы потом э, можно было претендовать на э, там, ровную дорогу, на больницу и так далее, на какие-то обучения и так далее. Это то, что перераспределяются уже налоги в бюджете государства. А вот в расходах налоги вы можете увидеть. Один из самых распространенных э, налогов – это НДС, налог на добавленную стоимость. Когда вы покупаете товар в чеке, вам дают чек, то там внизу вы можете увидеть. Сумма НДС в составе товара составляет, обычно это 20%, и эта сумма отдельно указывается, и как раз… Э, Налог НДС платят ä, те покупатели, последний покупатель, который ä, покупает товар или услугу, этот налог мы платим. Мы также платим акцизный сбор, тем, кому нет 18, они еще самостоятельно его не платят, потому что акцизный сбор на спиртное и на сигареты, а взрослые платят и достаточно высокую сумму платят. И они тоже иногда на это не обращают внимания. И это не совсем правильно. А, к примеру, есть еще такой э, сбор, который платят туристы, называется туристический сбор. если вы приезжаете э, и селитесь в гостинице, то и вы не в командировке, вы просто турист или на отдыхе, то тогда гостиница должна начислить и взять с вас еще туристический сбор. Налогов и сборов много, они разные есть, это интересно посмотреть, поизучать, и важно потом также понимать, для чего в бюджет направляются те или иные суммы денег. Но мы не будем сильно в это углубляться, в любом случае налоги есть, мы платим как от нашего дохода, так и при покупке каких-то товаров или услуг. Несколько, я вам подобрала несколько правил обращения с деньгами, эти правила достаточно общие, мы будем по каждому из правил немножко более глубоко разбираться. В первую очередь, деньги – это знание. Почему это знание? Потому что, как минимум, первые деньги, вот, регулярную стабильную зарплату, вы будете получать за то, что вы будете продавать свои знания и навыки на рынке труда. Когда вы трудоустраиваетесь на работу, работодатель оценивает что? Работодатель оценивает, что вы умеете делать. К этому моменту вы уже можете быть студентом, вы можете изучать какие-то виды деятельности более глубоко. И стажер-студент, который приходит, он может быть даже без опыта работы. Но человек, у которого уже есть опыт работы, он будет стоить дороже, ему будут платить выше зарплату. Студент, который закончил высшее учебное заведение, закончил институт, университет, он будет получать за, уже с учетом своих знаний, умения самоорганизоваться, навыком поиска необходимой информации, сейчас это очень актуально, будет стоить однозначно дороже, чем, к примеру, школьник, который только что закончил школу. Люди, которые обладают какими-то узкоспециальными знаниями, будут точно так же стоить, ну, к примеру, Доктор получает доход больше, чем охранник в супермаркете. Почему? Потому что доктор много времени учится, это плюс еще практика, и, конечно же, это стоит гораздо дороже. Еще одно из правил – это учитесь зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги интересно, это вполне здорово. Есть много разных способов, как можно зарабатывать деньги. Самое приятное – это зарабатывать умом, а не руками. Хотя руками, например, можно делать украшения, и можно уже на этом зарабатывать деньги. Можно рисовать или шить, или уметь ровно положить кирпичи, и вы уже руками можете зарабатывать для себя деньги. Зачастую взрослые интересуются и спрашивают у меня вопрос, каким же образом можно больше заработать. И возвращаемся к пункту первому «Деньги – это знание». И от этого зависит от того, сколько вы в себя вкладываете, будет зависеть, насколько вы будете получать большую или меньшую сумму денег. Я, например, до сих пор продолжаю учиться для того, чтобы повышать свою квалификацию. Я это делаю специально, планово, несмотря на то, что уже достаточно опыт работы, все равно я каждый год, стараюсь посещать другие тренинги, другие, другое обучение там, где я учусь тому, чего я еще не знаю. И это очень здорово. Еще одно правило. Учитесь управлять денежными потоками. Учитесь отличать желания от потребности. Мы с вами рассматривали бочку с бюджетом, и это как раз про управление денежными потоками. Денежный поток означает сумма денег, которую вы получили, распланировали и перенаправили на свои необходимые траты. Именно поэтому важно отличать потребности от желаний. Когда э, вы только начинаете зарабатывать ваши первые деньги, то очень хочется как раз потратить именно на желаемое, на то, что э, давно хотели, э, сами распорядиться деньгами, и здесь может прятаться ловушка. Если вы не можете отличить то, что необходимо, от того, что хочется, а в магазине вокруг, маркетологами все выстроено, вся реклама выстроена так, чтобы вам хотелось как можно больше, правда? Кто заходил в супермаркет, чтобы купить хлебушка и выходил с полным пакетом еды? Да? хлеб специально расположен, вот, точно, хлеб специально расположен в самом дальнем конце зала, пока ты дойдешь до хлеба, уже руки тянутся, открытая выкладка, полочки, красивая упаковка, красивые пакеты там с чипсами какими-нибудь или еще что-то, даже пачки с соком красивые, руки тянутся сами, и ты выходишь целым пакетом еды. И э, есть такой нюанс, если ты э, заходишь в магазин продуктов на голодный желудок, перед этим не поел, ну, бывает так, чем-то занят, не успеваешь, забегаешь в магазин, и тебе хочется кушать, ты всегда вынесешь больше еды, купишь, чем тебе нужно. Я сама на себе это неоднократно проверяла, это простое правило, но оно очень хорошо срабатывает в магазин особенно в большой супермаркет, нужно идти не на голодный желудок, нужно хорошо покушать. И тогда мозгу гораздо легче отличать желание от потребности, потому что когда ты голоден, мозг не очень хорошо работает. Учить использоваться долгами. Мы будем говорить неоднократно, возвращаться к теме банковских карточек и к теме кредитного лимита на банковской карте, потому что сейчас это очень доступно. Во всех странах это доступно. И при этом именно на кредитных лимитах люди делают много ошибок. К сожалению, общемировая практика, она говорит о том, что люди с низким уровнем дохода вынуждены переплачивать за многие товары и услуги больше, чем это делают люди, у которых средний и высокий доход. Приведу вам простой пример. Кто покупал кофе в таких разовых маленьких стиках, когда ты на одну чашечку кофе высыпаешь этот пакетик? Ставьте плюсики, кто такой кофе покупал. Угу. Он бывает с разными там вкусовыми добавками, со сливками, с сахаром, просто чистый кофе. Да? Примерно цены, ну, можете вспомнить, да, у кого какая цена на этот стик кофе. Кто обращал внимание на полки в супермаркете? На кофе в большой упаковке, к примеру, 300 грамм, которая тоже застегивается, она называется эконом-упаковка, пакет, даже не стеклянная банка, там вы за банку еще платите, оно дороже получается, и там, к примеру, на 250 чашек кофе или даже на упаковке может быть написано. Разницу в цене, когда-нибудь смотрели, сколько такая пачка может стоить? Может быть, у вас дома родители покупают в таких больших упаковках кофе? Нет? О, я знаю, что у нас будет домашним заданием. А, ваше домашнее задание. Найдите в магазине, сколько стоит маленький стик кофе и сколько там вес. Пересчитайте, сколько стоит 1 грамм кофе в стике. Там стик бывает, по-моему, 2 или 2,5 грамма кофе. Вот Вы берете цену, сколько стоит стик, и делите на вес. Посчитайте, сколько в стике стоит 1 грамм кофе. И посчитайте, сколько в такой большой упаковке стоит 1 грамм кофе. Угу. Угу. Задание очень простое, совершенно несложное. И сравните, что у вас там получится. И тогда сможете мне ответить на вопрос, почему бедные люди платят больше, а богатые люди платят меньше. Хорошо? Хорошо. И еще один пункт. Контролируйте свой бюджет Те Люди, которые хорошо понимают, что происходит в бюджете. Которые хорошо понимают, откуда получают деньги, сколько, когда, в какие даты получают деньги. И распределяют свои деньги, в первую очередь, на необходимые покупки, на, на то, что нужно купить. Не забывают о своих хотелочках, не забывают оставить денег на свои желаемые покупки, потому что это наше настроение, это наше качество жизни. Без этого никак нельзя, но нужно уметь контролировать, чтобы все ваши деньги в первую очередь не ушли в желаемые траты, а потом, когда нужно необходимые какие-то расходы понести, а деньги уже закончились и приходится с кредитного лимита снимать деньги и дороже переплачивать. И вот люди, которые умеют контролировать свой бюджет, в первую очередь они чувствуют себя психологически гораздо спокойнее. Почему? Когда мы знаем, что для необходимых потребностей, для э, полноценного питания, э, для комфортного проживания, для того, чтобы удовлетворить необходимые потребности, какие-то эмоциональные, или там, в обучении, или еще в чем-то. Вам достаточно денег, вы себя чувствуете хорошо и комфортно. Тут важно находить баланс, потому что если вы задались целью на всем экономить, покупать только самое-самое необходимое, не позволять себе даже какую-нибудь вкусняшку купить, качество жизни будет такое себе не очень. А вот найти баланс между тем, чтобы и доставить удовольствие, и удовлетворить потребность, вот в этом как раз и заключается основная задача контроля вашего бюджета. Контроль вашего бюджета дает вам возможность точно знать, насколько, на что вам необходимы деньги и откуда они у вас берутся. Есть еще одна важная вещь, которая должна быть в бюджете, это резервный фонд. Резервный фонд, помните, когда мы бочку рассматривали, там э, были непредвиденные траты. И э, для того, чтобы всегда в наличии были деньги для покрытия непредвиденных расходов, нужен резервный фонд. Резервный фонд чаще всего используется для покрытия проблем с, со здоровьем, с внезапным заболеванием, когда срочно и необходимо нужны деньги. В резервный фонд может входить какая-то сумма денег, если уже там больше денег накопилось. Для взрослых это актуально, если потеряли работу, и нужно трудоустроиться, и происходит какой-то промежуток времени, когда нет заработка. Тогда можно воспользоваться таким резервным фондом. Резервный фонд можно использовать для того, чтобы покрывать затраты, ну, к примеру, если есть автомобиль и внезапно лопнуло колесо, и с таким колесом ты не можешь ехать дальше или что-то сломалось в автомобиле, а ехать надо, тогда можно из этого резерва взять и потратить деньги на ремонт автомобиля каждые семьи для себя сами решают, какой размер резервного фонда должен быть, но это подстраховка. Откладывая деньги из сегодняшнего нашего дохода на будущее, мы же не знаем, когда нам придется потратить из резервного фонда деньги. Может быть, к счастью, все будет хорошо, ничего не сломается, мы будем живы-здоровы, а деньги просто так лежат а очень хочется туда добраться и потратить на что-нибудь приятное. Но это делать не стоит, потому что непредвиденные ситуации, они тем и опасны, что они могут произойти в любой момент, и мы не знаем, когда это произойдет и сколько денег нам понадобится. И если мы сами заняли из своего железерного фонда у себя, а потом решили, а потом со следующей зарплаты мы туда положим, то по закону подлости обязательно именно в этот момент может что-то произойти. И тут можно очень сильно пожалеть об этом. Резервный фонд – это наше спокойствие в завтрашнем дне, и это наша уверенность в том, что мы можем абсолютно спокойно ликвидировать последствия какого-то форс-мажора. Небольшая сумма обязательно должна быть у вас под рукой. Для того, чтобы мало ли что может произойти, бывает, ну, у меня сын, сын уже взрослый, Закончил магистратуру в этом году, но когда он был школьником, бывали такие моменты, мы с мужем уехали на работу, ему идти в школу, мы забыли ему оставить денег для того, чтобы он мог себе купить какой-то перекус. Ну и тогда э, он звонит, мама, я деньги, ты мне не оставила, я говорю, а, сори, я забыла, ну возьми, зани там у себя, я тебе потом вечером... Он ну хорошо, ладно, я тогда у себя займусь То есть у него всегда какая-то заначка была, из которой он мог себе на экстренную э, ситуацию э, потащить какую-то сумму денег. Но потом, конечно, мы это компенсировали. Э, и тогда мы даже у него занимали деньги. Э, иногда мы договаривались с ним, под проценты занимали деньги, по-разному было. Но за время, когда он заканчивал школу, он учился управлять своим бюджетом и потом, когда после окончания школы он уехал в другую страну, один учиться был студентом, за все пять лет он прекрасно справлялся с тем, что он умел рассчитать необходимую сумму и уложиться в ту сумму денег, которую мы перечисляли ему для того, чтобы он мог там оплатить за аренду жилья и на проезд купить себе проездной, покушать купить. И, конечно, как студент он подрабатывал себе для того, чтобы свое хобби поддерживать и не просить у нас деньги на свое хобби. Но, тем не менее, к счастью, у него прекрасно получается считать свои деньги. Еще несколько слов про расхитителей. Как думаете, напишите, пожалуйста, кто такие расхитители денег? А, Валерия, напишите, кто у вас, кто у вас животные есть. Котики, собачки, морские свинки, кот и собака, супер. У меня тоже собака есть, и согласна с вами, это расхититель денег, это правда». Ой, какой красавчик машет нам лапой. А, наверное, красавчик еще и привередливый в еде, не кушает, что попало. Угу. И капризничает, что ему надо... Сейчас я вам коротко расскажу одну историю. Мы с коллегой проводим по финансовой грамотности тренинг для взрослых. И одна из девушек... Вот рассказываем о расхитителях денег, и одна из девушек говорит, «У меня расхититель кот». Ага, у Сони собака, супер, у меня тоже маленькая собака, у Оливии две собаки, кошка, хорек, два хомяка. Вау, ну да, тема расхитителей зашла. И одна из участниц говорит, у меня кот расхититель, он не ест обычную еду какую-то самую дорогую, ему приходится покупать. Что делать? А моя коллега, тоже Татьяна, говорит. Ну, я вам приведу пример. У меня консультировалась бизнес-вумен по бизнесу, ну и потом тоже спросила, вот как с личными финансами управляться, что-то у нее не очень получается. И она с ней проговаривает, вот как мы с вами бочку проговаривали, какие категории расходов. И моя коллега у нее спрашивает, и говорит Елена, а скажите, пожалуйста, а у вас, может быть, есть домашние животные, на которые вы тратите деньги? И Елена говорит, да, конь. Мы рассказываем это на тренинге. Наша участница, которая про кота спрашивала, говорит, я снимаю свой вопрос про кота. Это вообще не сравнить с конем, меня все устраивает отлично. И вот этот пример, он как раз, знаете, что показывает? Он показывает то, что у людей увеличивается сумма дохода, а расходы растут пропорционально сумме дохода. Когда говорят люди о том, что я стану богатым, и тогда я смогу себе отложить что-то, например, в резервный фонд. Это все ерунда. Если вы не научились управляться с маленьким бюджетом, распределять его точно на то, что нужно, и контролировать свои траты, то чем больше сумму денег вы будете получать в руки, тем больше будет соблазнов. И тем больше долги вам придется заходить. Поэтому очень важно научиться контролировать даже на небольшой сумме справляться с этой суммой денег. И потом, когда вы будете получать больший доход, вы, вам уже легче будет распределять эти деньги, потому что у вас навык остается. Навык ведения учета в бюджете – это очень важно. Смотрю в чате, кто-то к расхитителям маму относит, кто-то, наоборот, сына относит. Ну, это прекрасно. Под расхитителями денег. Мы подразумеваем любые мелкие траты, которые, когда мы деньги тратим, а большой пользы от этого мы не получаем. Очень часто бывает. Вот самый классический расхититель денег – это кулек в супермаркете. Кто пакеты в супермаркете покупает? Помните, почем они стоят? Сколько стоит пакетик в супермаркете? Да. Есть такое. Если пакетик в супермаркете, ну вот в Украине, может стоить от полутора гривен до и 2 гривны, и две с половиной гривны может стоить. Когда вы каждый день делаете покупки, даже если через день делаете покупки в супермаркете и каждый раз покупаете пакетик, посчитайте, сколько за месяц денег у вас остается в ящике, в котором хранятся пакеты. И это классический расхититель, который незаметно тащит из вашего бюджета какие-то суммы денег. Вот такими расхитителями может быть, к примеру, более дорогой тариф на телефоне. Вы им пользуетесь там год-два и не обращали внимания, что тарифы поменялись. Перерасход ресурсов, там, вода, электроэнергия, когда вы не контролируете расходование, может быть, не стоит счетчик, а, ашановская сумка 25 гривен, а, вот у меня сумочка, ну, правда, не ашановская, у меня сумочка евроше 29 гривен стоит, мне ее хватает на год. Я посчитала, что вот эта сумочка за 29 гривен, когда я не покупаю пакеты, мне за год дает мою годовую страховку от несчастного случая. И э, таким образом, отказываясь от одного пакетика в день, я себе делаю страховое покрытие от несчастного случая, это часть моего резервного фонда, а, и... К счастью, последние несколько лет со здоровьем все в порядке, но были ситуации, когда сын ломал руку, ломал ногу, у меня с рукой травма была, и нам страховая компания делала выплаты. Поэтому это именно пример про перераспределение денежного потока. Можно деньги потратить на пакеты, которые, кстати, не перерабатываются, не всегда они утилизируются, не во всех городах, и загрязняют окружающую среду. А можно использовать многоразовую сумочку, которая не просто вам в бюджете оставит какую-то сумму денег, а еще и принесет большую пользу для экологии. И это про наше ответственное поведение, про то, что мы думаем не только о себе, но мы думаем еще о нашем будущем, потому что я, например, не хочу, чтобы мой сын или дети моего сына, или вы в том числе, жили среди просто горы мусора с полиэтиленовыми пакетами. Вот в начале вебинара я приводила пример бутылочки воды, которая стоит в супермаркете меньше, чем стоит в кинотеатре. Вам достаточно... Позаботиться о себе заранее, когда вы идете в кино, просто с собой купить в супермаркете ну, сладкую воду или обычную воду, либо сейчас продаются вообще замечательные бутылки и пластиковые, и стеклянные для воды. К счастью, это сейчас становится модным, это очень здорово, потому что это хорошая привычка, и вот эта хорошая привычка позволяет вам не только делать пользу для своего здоровья, но также делать и пользу для вашего кармана. Поэтому расхитители – это мелкие траты. У вас будет домашнее задание. Домашнее задание – посчитать, про кофе, да? посчитать сколько стоит грамм кофе в стике, сколько стоит грамм в большом пакете. Обсудите, пожалуйста, с вашими родителями структуру бюджета вот по той бочке, которая на слайде у вас была. Какие доходы по времени, какие постоянные у кого есть, какие временные, у кого сезонные доходы есть. Расспросите, какая структура доходов. Обязательно расспросите, какая структура расходов и на что тратят ваши родители. Кроме вас, наверняка, там есть еще другие категории расходов, на что родители тратят деньги. Поинтересуйтесь в этой структуре, к примеру, сколько может процентов занимать коммунальные платежи, или же обучение, или проезд. Интересно посмотреть вот на эту картинку, чтобы понимать, на что расходуются деньги. Ну и напишите ваш личный список расхитителей денег. Я привела всего два примера расхитителей денег, их там гораздо больше. И посмотрите, кто у вас расхититель. У меня классический расхититель денег – это чашка кофе, потому что если где-то с кем-то встречаешь Или ожидаешь, и... денег, может... думать как будете выяснять, кто же ваши реферики, денег, вот она сейчас это нужно, или тебе нужно что-то другое когда у меня стоит, к примеру, финансовая цель, и я хочу накопить деньги на путешествие, то я у себя спрашиваю, ты хочешь выпить это кофе сейчас, или ты хочешь выпить это кофе, к примеру, на борту самолета, когда будешь лететь на отдых. И я говорю, на борту самолета. И это означает, что ту сумму денег, которую я не потратила сегодня на кофе, я откладываю на свою мечту, которую я хочу достичь. И у меня тогда не стоит вопрос, мне сейчас хочется это кофе пить или нет. Я написала мой электронный адрес, вы можете прислать ответы на электронку. Вот, мы не сказали график, как мы будем с вами работать. У нас сегодня 25 сентября. Если мы с вами встретимся через одну неделю, 7 октября, то тогда отчет нужно прислать до 6 октября, для того, чтобы я могла проверить, прочитать, и мы потом с вами в начале вебинара 7 октября могли это обсудить. Кстати, в ваши домашнее задания я говорила, можете писать вопросы, которые вам интересны, либо какие-то темы, которые вам интересно услышать, ответы. Я с удов... Да, в 19 часов мы все время в 19 часов это время выбираем. И последнее занятие 24 октября, еще через одну неделю, как раз у нас с вами уходит месяц на наше обучение. 25.09, 7.10, 24.10, вы будете получать предварительно напоминание, уведомление на электронную почту, вам будет приходить ссылочка на вебинарную комнату, так же само, как и вот вчера была рассылочка, можете писать мне на электронку, я есть на фейсбуке, Татьяна Романенко, если допишите «Запорожье», то тогда сразу же, потому что фамилия Романенко распространена, а если пишите «Запорожье», то я там буквально сразу первая. Вы тоже можете добавляться, задавать вопросы в мессенджере, я с удовольствием отвечу на вопросы. Если что-то хотите переспросить, спрашивайте. Был вопрос по банкам в Украине. Стабильные банки, либо банки, которые имеют государственную долю, в Украине их три, плюс один национализированный, банку, Укргазбанк, банк – это три с государственной долей, плюс национализированный Приватбанк, вокруг которого ходят сейчас судебные споры, и они не добавляют стабильности банка абсолютно. Также можно обращать внимание на банки с иностранной долей капитала, которые относятся к крупным финансовым группам. Ну, к примеру, Угарси-банк, Альфа-банк, Агриколь-банк, это французская парибас. Поэтому вот эти банки более стабильны. Нестабильные банки – это те банки, которые имеют местных учредителей, особенно если местные учредители относятся к политическим каким-то структурам. И это может повлиять на работу банка. Ну, это вот общие рекомендации. Я думаю, что еще подробнее мы сможем об этом поговорить потом, когда будем говорить о банковских карточках и э, более подробно об этом. А, да, в Вайбере я тоже есть. Элла, а у нас будет в Вайбере группа, как мы делали в прошлом году? Если у всех есть телефоны, которые подвязаны к Вайберу, то давайте сделаем группу. Поставьте, пожалуйста, крестики а вот... или напишите. Да, поставьте плюсики, кто э, в вайбер-группе будет. Так, Анна, Валерия. Мы можем сделать... Э, Елена. Отлично. Можем сделать... В прошлый раз у нас была вайбер-группа. Это действительно очень удобно. Это под рукой. Даже, к примеру, если вы делаете домашние задания, и э, ну вот, структура бюджета, у вас там возник какой-то вопрос, вы можете написать и... Uh, ага, время не позволяет. Мы заканчиваем. Домашнее задание мы выдали. Uh, хорошо. Да, запись можно остановить. Мы уже по домашним заданиям говорим. Уже технически.